Когда соблюдаешь девятый день, можно пить препараты ТФ. Можно. И можно этот день посвящать чему-либо, или он уже посвящен. Этот день, он посвящен обычно вашей молодости. То есть, если человек 9 на девятый день своей жизни постится, то этот девятый день его жизни посвящен посту во имя молодости. Если человек на протяжении жизни будет поститься каждый девятый день своей жизни, то есть на девятый день ничего не есть и будет это делать один год, на протяжении одного года он помолодеет на 10-15-20 лет. Это 100%. При этом изменения происходят. И лицо подтягивается, и глаза становятся светлее, и волосы меняют цвет, и ногти лучше растут и так далее. Но пост должен быть такой, тотально одноводичка.